На далекой звезде Венере. Наука древних учит безучастному и абстрактному отношению к миру вещей. В этом ее искусство. Все, что мыслится истинно, имеет место в действительности. Потому диалектика это искусство жить, искусство мысленно конструировать жизнь. Не от того ли всякая мысль имеет свою глубину переживания степень чувствования. Интимное отношение к холодному миру свойственно живой душе. Восхваляет ли она его или бронит? Преклонение перерастает в желание уничтожить, служение в борьбу со всем, чему верно служили. Имя, число и миф полагал стихией человеческой жизни историк философии Алексей Федорович Лосев. Потому как бы ни трагична или ни комична была жизнь, диалектика всему находит свое место, и нашедший его успокаивается. Человек убил человека и изуродовал его. С точки зрения диалектики иначе и не может быть. И ей ближе всего завет спинозы, убеждавшего не горевать и не жаловаться, но понимать. Лосев, античный космос. И современная наука. В 1917 году Николай Гумилев набросал короткие восемь строк, в которых заключенная оказалась судьба. Заточенная без решеток и стен судьба, немного погодя, настигла поэта. Предзнаменование. Мы покидали Саутгемптон. И море было голубым. Когда же мы пристали к Гавру, то черным сделалось оно. Я верю в предзнаменование, как верю в утренние сны. Господь помилуй наши души. Большая нам грозит беда. Губилев сам выбрал свою смерть. Из Франции и Великобритании, где провел лето 1917 и зиму 1918 года, он вернулся в Россию. Новые порядки недобро встречали поэта. Владислав Ходосевич несколькими штрихами обрисовал обстановку. На святках 1920 года в Институте истории искусств устроили бал. Помню, в огромных промерзших залах Зубовского особняка на Исаакиевской площади скудное освещение и морозный парк. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург на лицо. Гремит музыка, люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подавающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой дрожащие от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилёв проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево, беседуя со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит. Ничего не произошло. Революция? Не слыхал. Во всей этой толпе играла в ту же игру еще одна семидесятилетняя старуха, не знаю кто, серая, сильно декальтированная, в шелковом сером платье, накрашенная, с голыми плечами, густо обсыпанная голубоватой пудрой, она вся казалась жемчужной и страшной. Сидела в пунцовом шелковом кресле, обмахиваясь дымчатым страусовым веером и молча шевеля поддельными челюстями. Казалось, сейчас ворвутся кожаные и потащат вон старуху и Гумилева вместе. Владислав Хадосевич, Гумилев и Блок. Стихотворения и драматические произведения революционных лет — вершина творческого пути конкистадора романтических цветов. Мумилёв не бежал от действительности, как это могло показаться летописцам и идеологам крутых перемен. Более того, только в его стихотворениях действительность и была подлинной, а не чем-то, что отражается, фотографируется, копируется и дано в ощущении. Действительность его мысли не могла быть овеществлена и разбита на множество осколков, как зеркало, или подвернута мелиорации, как водоем с привычным отражением. Обращенная к провиденциальному собеседнику, она самоценна, одновременно старше и моложе себя. А потому есть, была и будет себе равновременно. Маятник не может измерить момент ее бытия. Быть во времени не значит быть в одном моменте времени. Это не значит занимать точку в прошлом, настоящем или будущем, и отличаться только этим положением во времени. Быть во времени значит становиться постоянно старше. Однако не только это. Становиться старше себя можно только отличаясь от младшего, а не от чего иного, то есть младшее все время продолжает быть младшим в процессе старения. Это значит, что стареющее необходимо бывает не только старше себя, но и моложе себя. Но так как по времени оно, конечно, не бывает ни больше себя, ни меньше, то и бывает и есть, было и будет себе равновременно. Алексей Федорович Лосев, ⁇ Античный космос и современная наука ⁇ А то, где и как жил поэт, Стылый Петроград, Союз Поэтов, Дом искусств, не бледное ли это следствие физического существования, той самой экзистенциальной покинутости, соброшенности человека. И совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира Средь теней, сонно перелистывает лето Синие страницы ясных дней. Маятник старательный и грубый, Времени непризнанный жених Заговорщицам секундам рубит Головы хорошенькие их. Как пыльна здесь каждая дорога, каждый куст так хочет быть сухим, Что не приведет единорога а Подустцы к нам белый серафим. И в твоей лишь сокровенной грусти, милая, есть огненный дурман, Что в проклятом этом захолустье точно ветер из далеких стран. Там, где все сверкание, все движение, пенье, все, мы там с тобой живем. Здесь же только наше отражение Полонил гниющий водоем. 1920-й Леонид Иванович Страховский выпустил три поэтических сборника. Последний «Долг жизни» был издан в Торонто в 1953 году с посвящением памяти безукоризненного поэта совершенного кудесника русского слова, дорогого и уважаемого друга и учителя Николая Гумилёва. С чувством глубочайшего смирения посвящаю я эти стихи. Л. О первой встрече с другом и учителем историк и поэт поведал в деталях. Было это в начале мая 1918 года. Большевики властвовали уже более полугода, но Петербург, поленявший с спыльными, засоренными улицами, был прекрасен, как всегда, в эту памятную мне весну. На утреннике, литературный утренник в зале Тенишевского училища, выступали как видные, так и начинающие поэты. Среди последних особенно помню Леонида Канегисера в форме вольноопределяющегося с бледным, красивым, чуть семитическим лицом. Кто мог бы предположить, что еще до конца лета он застрелит чекиста Урицкого и умрет мученической смертью? Первая часть «Утренника» закончилась первым публичным чтением поэмы Блока «12», эффектно продекламированной его женой, которая выступала под своей сценической фамилией Басаргина. По окончании этого чтения в зале поднялся Бедлам. Часть публики аплодировала, другая шикала и стучала ногами. Я прошел в крохотную артистическую комнату, буквально набитую поэтами. По программе очередь выступать после перерыва была за блоком, но он с трясущейся губой повторял: Я не пойду, я не пойду. И тогда к нему подошел блондин среднего роста с каким-то будто утиным носом и сказал: Эх, Александр Александрович! Написали, так и признавайтесь, а лучше бы не писали. После этого он повернулся и пошел к двери, ведший на эстраду. Это был Гумилев. Вернувшись в зал, который продолжал бушевать, я увидел Гумилева, спокойно стоявшего, облокотившийся лекторский Пюпитер и озиравшего публику своими серо-голубыми глазами. Так вероятно он смотрел на диких зверей в дебрях Африки, держа наготове свое верное нарезное ружье. Но теперь его оружием была поэзия. И когда зал немного утих, он начал читать свои газеллы. И в конце концов от его стихов и от него самого разлилась такая магическая сила, что чтение его сопровождалось бурными аплодисментами. После этого, когда появился блок, Никаких демонстраций уже больше не было. Леонид Страховский Абумилеви На далекой звезде Венере Солнце пламеньней и золотистей, На Венере, ах на Венере, У деревьев синие листья. Всюду вольные звонкие воды, Реки, гейзеры, водопады Распевают в полдень песнь свободы, Ночью пламенеют, как лампады. На Венере, ах, на Венере, Нету слов, обидных или властных, Говорят ангелы на Венере, Языком из одних только гласных. Если скажут Еа, yeah и Ай это радостное обещание. О, ао, о древнем рае золотое воспоминание. На Венере, ах, на Венере, нету смерти терпкой и душной, и если умирают на Венере, превращаются в пар воздушный И блуждают золотые дымы в синих-синих вечерних кущах. Иль как радостные пилигримы Навещают еще живущих. 1921 Невозможно сказать более о времени, чем время говорит за себя. Кто там машет красным флагом? Прозвучал недосужий вопрос. Кто впереди? Впереди Иисус Христос. Пытливый ум озадачен. Неужели первый революционер не был таким же горячим патриотом, как и последний царь? Двенадцать человек конвоем идут за Христом. Кругом огни, огни, огни, а плеч – ружейные ремни. Через два месяца в Ипатьевском доме будет уничтожена царская фамилия. Пальнут миллионам пуль в Святую Русь. Если бы могли, расстреляли бы и того, Кто за вьюгой невидим и от пули невредим. Гумилев верил. Каждый человек – поэт. Кастальский источник в его душе завален мусором, Надо расчистить его. В старое рыцарское время паладины были и трубадурами, Как немецкие цеховые ремесленники – мейстерзингерами. Мне иногда снится, что я в одну из прежних жизней владел и мечом, и песней Василий Иванович Немирович Данченко, Рыцарь на час. Про память. И вот вся жизнь, Круженье, пенье, моря, пустыни, города, Мелькающее отражение потерянного навсегда. Бушует пламя, трубят трубы, И кони рыжие летят, Потом волнующие губы О счастье, кажется, твердят. И вот опять восторг и горе, Опять как прежде, как всегда, Седой гривой машет море, Встают пустыни, города. Когда же, наконец, восставший от сна я буду снова я, Простой индиец, задремавший. Священный вечер у ручья. 1917 Цеховых ремесленников Синдик научал поэтическому мастерству, но его искусство не было ограничено книжной мудростью поэтики. Формальная логика есть логос о логосе, диалектика же есть логос о бейдесе «Античный космос» и «Современная наука». Как диалектик, логически конструирующий Эйда с вещей, поэт распахивал себя навстречу жадным взором учеников и, не навязывая свой выбор никому, слагая стихи, слагал саму жизнь. В 1926 Николай Авдеевич Оцу вспоминал Помню ночь у меня на Серпуховской, где в зимы 19-20 и 21 годов и Гумилев, и многие другие поэты бывали очень часто. Глухо долетают издали пушечные выстрелы, ночь наступления на Кронштадт. Гумилев сидит на ковре, озаренный пламенем печки. Я против него тоже на ковре. В доме все спят. Мы стараемся не говорить о происходящем было что-то трагически обреченное в кронштадтском движении, как в сопротивлении юнкеров в октябре 1917 года. Стараемся говорить и говорим об искусстве. «Я вожусь с молодоровитой молодежью, отвечает мне Гумилёв, – «не потому, что хочу сделать их поэтами – это, конечно, немыслимо, поэтами рождаются. Я хочу помочь им по человечеству. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил себя что-то? Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов. Гумилев не боялся смерти. В стихах он не раз благословлял смерть в бою. Его угнетала лишь расправа с безоружными. Помню жестокие дни после кронштадтского восстания. На грузовиках вооруженные курсанты везут сотни обезоруженных кронштадтских матросов. С одного грузовика кричат Братцы, помогите! Расстреливать везут! Я схватил Гумилева за руку. Гумилев перекрестился. Сидим на бревнах на английской набережной, смотрим на льдины, медленно плывущие по нее. Гумилев печален и озабочен. Убить безоружного, говорит он. Величайшая подлость. Потом, словно встряхнувшись, он добавил. А вообще смерть не страшна. Смерть в бою даже упоительна. Есть упоение в бою и бездны мрачные на краю. Вспомнились мне слова Пушкина. Первая строчка о Гумилеве, вторая о блоке. Николай Отсуп, Николай Гумилев. Радос Памяти Марии Кузьминой Караваевой. На полях опаленных Родоса, Камни стены в цвету тополя Видит зоркое сердце матроса В тихий вечер с кормы корабля. Там был рыцарский орден, Соборы, цитадель, бастионы, мосты, И на людях простые уборы, Но на них золотые кресты. Не стремиться ни к славе, ни к счастью, все равны перед взором отца И не дать покорить самовластью Посвященные небу сердца. Но в долинах старинных поместий Посреди кипарисов и роз Говорить о небесной невесте, Охраняющей нежный родос. Наше бремя тяжелое бремя, Труд зловещий дала нам судьба, Чтоб прославить на краткое время Нет ни не нас, только наши гроба. Нам брести в смертоносных равнинах, Чтоб узнать, где родилась река, На тяжелых игулких машинах грозовые пронзать облака, В каждом взгляде тоска без просвета, В каждом вздохе томительный крик Высыхать в глубине кабинета Перед пыльными грудами книг. Мы идем сквозь туманные годы, Смутно чувствуя веяний рост у веков, у пространств, у природы отвоевывать древний родос. Но быть может подумают внуки, как орлят тоскуя в гнезде, где теперь эти крепкие руки, эти души горящие, где? 1912. Жизненный опыт нечто большее, чем манера поведения и покоренные вещи. Мир человека свободы, на которую он обречен. В принятии решения ему не приходится рассчитывать ни на подсказку, ни на опору. Наедине с голосом совести, человек наедине со своей свободой. Это его удел и трагедия. Кто бы что ни советовал свою жизнь, а значит, самого себя слагает он сам. Человек обретает сущность, уже существуя. Таков принцип его экзистенции. Человек станет таким, каков его проект бытия. Жан-Поль Сартр. Каждым действием, будь это поступок или экзальтированный жест, Николай Гумилев утверждал избранный путь. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам. Быть может, потому он поднялся так высоко, что его выбор всегда был непременным. Свет а не сумерки, мысль, а не произношение, Книги, а не газеты. Не томит, не мучит выбор, Что пленительней чудес, И идут пастух и рыбарь За искателем небес. Смерть начинателя игры страшна, Ты устанешь и замедлишь, И на миг прервется пенье, И уж ты не сможешь крикнуть, Шевельнуться и вздохнуть. Тотчас бешеные волки в кровожадном иступлении в горло вцепятся зубами, станут лапами на грудь. Но еще страшнее бешеные волки, что по пятам следуют за скрипачом. Тьма, которая собирается вокруг света мысли, но которая не может поглотить саму мысль, ибо, поглотив свет, тьма освещается изнутри. В этой диалектике и на инобытия – тайна культуры. – залог общения разноплеменных стран и эпох. Поэт радует и отягощает интимным отношением к жизни, страстностью в диалектике, страстностью, что до его прихода успешно была скрыта холодом логического рассуждения. На какие вершины поднимается он, в какие пропасти падает после, чтобы на утро его слово преобразило старый, инертный мир. Баллада Пять коней подарил мне мой друг Люцифер и одно золотое с рубином кольцо, чтобы мог я спускаться в глубины пещер и увидел небес молодое лицо. Кони сыркали, били копытом маня, Понестись на широком пространстве земном, и я верил, что солнце зажглось для меня, просияв, как рубин на кольце золотом. Много звездных ночей, много огненных дней. Я скитался, не зная скитанию конца, Я смеялся порывом могучих коней И игре моего золотого кольца. Там на высях сознания Безумье и снег, Но коней я ударил свистящим бичом. Я на выси сознания направил их бег И увидел там деву с печальным лицом. В тихом голосе слышались звоны струны, в странном взоре сливался с ответом вопрос, И я отдал кольцо этой деве луны За неверный оттенок разбросанных кос. И, смеясь надо мной, презирая меня, Люцифер распахнул мне ворота во тьму. Люцифер подарил мне шестого коня, И отчаянье было название ему. 1918 В 1927 году, в год издания своего пятикнижия, Алексею Федоровичу Лосеву немного оставалось для притворения мыслей. Тут одно из двух, – рассуждал он, – или нужно дать волю чистой диалектики. И тогда прощай диалектический материализм и марксизм. Или мы выбираем последнее, и тогда прощай, античная диалектика с ее космосом и прочими бесплатными приложениями. Подобно Гумилеву на святках 1920 года философ противостоял своим бытием и на бытию общественному, не бытию тьмы. Возьмем единственно правильную аналогию, какая тут возможна – аналогию со светом. Свет без конца и края, абсолютная полнота и ослепляющая сила его – сущность сама по себе. Все ее оформление и величайшее имя ее выше всего внутри ее самой, только она их знает, и о них нам нечего сказать. Но можно отвлечься от этой безграничной, неоформленной, никаким очертанием и потому немыслимой и неощущаемой сущности. Можно начать сравнивать ее с ее противоположностью, абсолютной тьмой. Как только такое сравнение произведено, сущность получает и познает свое имя, хотя и все еще сверхсущее но уже таящая в себе прообраз всевозможных больших и малых оформлений сущностей. И имя сущности или энергия ее залог всяческого оформления вне сущности. Теперь представим себе, что абсолютный свет сам по себе не нуждающийся ни в каких определениях, вошел во взаимоопределение с тьмою. тьма ничто, ее нет. Она не есть какой-нибудь факт наряду с фактом абсолютного света. Но вот абсолютный свет сущности начинает входить во взаимоопределение с тьмою. Это значит, что тьма, то есть то самое, что есть нечто абсолютно иное в отношении света, начинает освещаться, а свет начинает меркнуть, охватываясь тьмою. Все это возможно только тогда, когда свет остается неизменно светом же, а тьма тьмою. Ибо по нашему общему диалектическому закону меняться может только то, что остается неизменным во все моменты своего изменения. Значит, абсолютный свет остается абсолютным светом, а затемнение его происходит вне его, то есть в том, что есть иное ему, и абсолютная тьма остается столь же несущей, не фактичной абсолютной тьмой, что и раньше, а просветление ее происходит вне ее то есть в том, по отношению к чему она есть вечно иное. Что же получается в результате взаимоопределения световой энергии и тьмы несущего? В результате получается некоторая степень освещенности, и всю сущность, весь Абсолютный Свет можно представить себе как целую систему освещенности, например, в восходящем или каком-нибудь ином порядке. Это значит, что сущность, или, точнее, энергия сущности оформляется в материи. Получается то, что мы выше называли вещами. Алексей Федорович Лосев. Античный космос и современная наука Вещи прекрасны. В них есть свет мыслей, с которой они и появляются на Земле не стоит становиться их рабами но не стоит и уничижать их а там уже не замкнутый микроскопический мир как это мы возможно воображали он бесконечно малый центр самого мира повторил бы пьер тыяр поэт дает вещам живые имена и потому вещи говорят с ним николай Гумилев. Утончено чувствительный к душам вещей поэт раздумий и предчувствий. Роза цветов и песен благодатных мель Нам запрещен, как ветхие мечтания, Лишь девственные наименования поэтам разрешаются отсель. Но роза, принесенная в отель, Забытая нарочно в час прощания На томике старинного издания, Концом, который слагал Людей, Ее ведь смею я почтить сонетом. Мне книга скажет, что любовь одна В тринадцатом столетии, как в этом, Печальней смерти и пьяней вина, И бархатные лепестки целуя, Быть может преступление не свершу я. 1917. Лист опавший, колдовской ребенок, таким запомнил свой детский облик поэт. Я думаю, каждый удивлялся, как велика в молодости способность охота страдать. Законы и предметы реального мира вдруг становятся на место прежних, насквозь пронизанных мечтою в исполнение которой верил. Поэт не может не видеть, что они самодавлеюще прекрасны, и не умеет осмыслить себя ради них, согласовать ритм своего духа с их ритмом. Но сила жизни и любви в нем так сильна, что он начинает любить самое свое сиродство, постигает красоту боли и смерти. Позднее, когда его духу, усталому быть, все в одном и том же положении, начнет являться нечаянная радость, он почувствует, что человек может радостно воспринять все стороны мира и из гадкого утенка, каким он был до сих пор в своих собственных глазах, он станет лебедем, как в сказке Андерсона. Николай Гумилев, письма о русской поэзии. В 1917 году завершена работа над стихотворной драмой Гондла. За главный герой, юный Королевич, горбатый, но прекрасной душой, желает дать свету грюмому и темному народу безбожной средневековой Исландии. Его изгоняют из королевства, будто тех русских философов, кого посадят на пароходик, чтобы навеки лишить их России. Враги принимают истинное обличье, обличие волков и следуют за ним по пятам. Вой все ближе, унылый, грозящий. Гаснет взор, костенеет рука. Сердце бьется тревожней и чаще. И такая, такая тоска. Но зачем я стою у порога, если прямо среди дымных полей для меня протянулась дорога к лебединой отчизне моей? Только стану на берег зеленый, крикну: «Лебеди, где вы? Я тут!» Колокольные ясные звоны, Нежно сердце мое разобьют, и, не слушая волчьи угрозы, Буду близкими я погребен, чтоб из губ моих выросли розы, Из груди многолиственный клен. Вскоре после мученической смерти рыцаря на час, одна из его Восточных пьес была поставлена в коммунистическом театре. Мне рассказывали, в первом ряду сидел комиссар Чека и двое следователей. Усердно аплодировали и вызывали автора, убитого ими. С того света. Из грязной ямы, куда было брошено его еще дышавшее и шевелившееся тело. Какая трагическая гримаса нашей невероятной яви. Что перед ней средневековой. Данс макабр Василий Иванович Немирович Данченко Рыцарь на час Пьесу велели снять с репертуара – Мысль требует немыслимости, – сказал Алексей Федорович Лосев, – и логическое тождественно саологическим. Пришлось тут же добавить ему – десять лет сталинских лагерей выпало на его долю. Пьесу запретили, но действие с театральных подмозгов шагнуло на просторы широкой страны. Вот смотрите, он голову клонит. Двуликая девочка Лера созывает братьев по крови, голодных волков. Кто убьет его, будет мне друг. Однако волки осторожны, и самый молодой из них, Ахти, мосьё Ахти, обещает подруге, Ахти! Но не прежде, чем лютню уронит, гондла, лютню уронит из рук. Ахти бежит в леса и еще десяток столетий живет земным колдовством, бродя бешеным волком по дорогам турбадуров и скрипачей. Во имя спасения северного народа гондла в жертву приносит себя. Гондла. Вы отринули таинство Божье, вы любить отказались Христа. Да, я знаю, вам нужно подножье Для Его Пресвятого Креста, Стоит меч себе на грудь. Вот оно. Я вином благодати опьянился И к смерти готов. Я монета, которой Создатель Покупает спасение волков. Закалывается. Лаик, Лаик, какое бессилье Я одну тебя, Лаик, любил. Надо мною шумящие крылья, налетающих ангельских сил. Умирает. Сколько раз Николай Авдеевич Отсуг мысленно возвращался в тот роковой август 1921 года. Каждый день, каждый час или, может быть, будучи себе равновременным, становясь старше и при этом оставаясь моложе себя, никуда из него и не уходил. С годами великая слава и великая печаль трагедии пропитали своим дыханием жизнь вещей. Умирание и экзистенция слились в экстатическом любовании миром, в котором гибель и возрождение не могут обойтись друг без друга. Сын придворного фотографа Николай Авдеевич эмигрировал из жарких объятий советской власти в 1922 -м. Он жил воздухом погибшего Санкт-Петербурга. После фашистских концлагерей итальянского сопротивления докторскую диссертацию о Гумилеве он защитил в Сорбонне, в которой когда-то слушал лекции Анри Берксона о творческой эволюции. Романтик, экзистенциалист по духу, он был верен акмеизму и даже дневниковые записи превращал в стихи. Не только в наш последний час смерть главная для нас. Во всем, что не имеет дна, всегда присутствует она. А где помельче глубина, нам тенью видна. И мне, увы, и мне, как всем, о, страшно стать ничем. Но если бы со всех сторон мир этот не был окружен, ее дыхание, может быть, не стоило бы жить. Николай Отсуп Умирающий Петербург был для нас печален и прекрасен, как лицо любимого человека на адре. Но после августа первого года в Петербурге стало трудно дышать. В Петербурге невозможно было оставаться. Тяжко больной город умер с последним дыханием блока и Гумилёва. Помню себя быстро взбегающего по знакомой лестнице дома искусств. Иду к двери Гумилева и слышу сдавленный шепот за спиной. Оборачиваюсь. Е. Один из служащих дома искусств, бывший лакей Елисеева. Не ходите туда у Николая Степановича засада. Все следующие дни сливаются в одном впечатлении Смоленского кладбища, где хранили блока и стенной газеты, сообщавшей о расстреле Гумилева. Гроб Александра Александровича Блока мы принесли на кладбище на руках. Ныло плечо от тяжелой ноши, голова кружилась от ладана и горьких мыслей, но надо было действовать. Гумилева не выпускают. Тут же на кладбище Ольденбург, ныне покойный Волынский, Волковысский и я сговариваемся идти в Чис с просьбой выпустить Гумилева на поруке Академии наук, всемирной литературы и еще ряда других не очень благонадежных организаций. К этим учреждениям догадались в последнюю минуту прибавить вполне надежный пролит культ и еще три учреждения, в которых Гумилев читал лекции. В Чека просителям растолковали, что Гумилев арестован за должностное преступление. Какое? Аполлона, наверное, обидел. Один из нас ответил, что Гумилев ни на какой должности не состоял. Председатель Петербургской ЧК был явно недоволен, что с ним спорят. Пока ничего не могу сказать. Позвоните в среду. Во всяком случае, ни один волос головы Гумилева не упадет. В среду я, окруженный друзьями Гумилева, звоню по телефону переданному чекистам нашей делегации. Кто говорит? От делегации начинаю называть учреждения. Ага, это по поводу Гумилева. Завтра вы знаете. Мы узнали не на завтра, когда об этом знала уже вся Россия, а в тот же день. Несколько молодых поэтов и поэтес, учеников и учениц Гумилева, каждый день носили передачи на Гороховую. Уже во вторник передачу не приняли. В среду, после звонка в ЧК молодой поэт Р и я бросились по всем тюрьмам искать Гумилева, начали с крестов, где, как оказалось, политических не держали. На шпалерной нам удалось проникнуть во двор. Мы вошли по лестнице во Флигеле и спросили сквозь решетку какую-то служащую, где сейчас находится арестованный Гумилев. Приняв нас, вероятно, за кого-либо из администрации, она справилась в какой-то книге и ответила из-за решетки Ночью взят на Гороховую. Мы спустились, все больше и больше ускоряя шаг, потому что сзади уже раздавался крик: Стой! Стой! А вы кто будете? Мы успели выйти на улицу. Вечером председатель ЧК, принимавший нашу делегацию, сделал в закрытом заседании Петросовета доклад о расстреле заговорщиков профессора Таганцева, Гумилева и других. В тот же вечер слухи о содержании этого доклада обошли весь город. Потом какие-то таинственные очевидцы рассказывали кому-то, как стойка Гумилев встретил смерть. Что это за очевидцы, я не знаю, и без их свидетельства нам, друзьям, покойного было ясно, что Гумилев умер достойно своей славы мужественного и стойкого человека. Николай Отсуп, Николай Степанович Гумилев. Рабочий. Он стоит пред раскаленным горном.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 Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля и мотлитая просвищет над седою вспененной двиной, пуля и мотлитая отыщет грудь мою. Она пришла за мной. Упаду, смертельно затаскую, прошлое увижу наиву, кровь ключом захлещет на сухую пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой. За недолгий мой и горький век Это сделал в блузе светло-серой Невысокий старый человек. 1916 Строчки простые, мысль всепрощающая. Может ли поэзия быть злопамятной? Пожалуй, в одном только случае, если посягает на лавры сатиры бесчувственность, опасный диагноз. Может ли быть отомщенная гибель? виноват ли рабочий? быть может постановка подобных вопросов скорее следствие варварства, чем культуры? Древнегреческий философ гераклит в те времена, когда приносились чудовищные в глазах вегетарианцев гекатомбы – жертвы в сотни быков, Грустно шутил о том, что плохими свидетелями являются глаза и уши людей, если те имеют варварские души. После расправы над Гумилевым и всеми, кто проходил по делу профессора Таганцева, а таких, как утверждали гельсинфоргские газеты, было не 61, а 350 человек, корреспондент газеты «Руль» сообщал о настроениях в Москве. Для чего, вы думаете, была принесена в жертву питерская гекатомба? Вы, может быть, полагаете, что это было необходимо испорченным общим развалом, жрецам коммунистического молоха? Вовсе нет. У нас ведь стерлась всякая разница между возможным и невозможным. А поэтому Гумилев, Лазаревский, Таганцев и Тихинский были пущены в расход как цинично у нас это называется, только для того, чтобы напугать москвичей. Видели, дескать, чем пахнет? Теперь это ни для кого уже не секрет, ибо ЧК так просто и говорит – виноваты или нет, неважно, а урок сей запомните. Так было сказано в полупубличном месте самим товарищем минжинским А ведь это не неудалой матрос Балтфлота, вроде Дебенки. От человека, кончивший Петроградский университет. Конец цитаты. Иннокентий Федорович, кому обращены ваши стихи? За несколько недель до кончины учитель ответил ученику, посвятив ему ту самую балладу, что прочел сладковато-снежным вечером тысяча года. Только мы, как сняли в страхе шляпы, так надеть их больше и не смели. Но судьба была жестока Гумилеву: его конец пуля чекистов затылок и безвестная могила. Соболезнования адресовались родным, молитвы на небеса. Леонид Иванович Страховский и все, кто не смел надеть шляпы. Не ведали, из какой бездны приходилось вызывать. Глубочайшая трагедия русской поэзии в том, что три ее самых замечательных поэта кончили свою жизнь насильственной смертью и при этом в молодых годах: Пушкин 37 лет, Лермонтов 26 и Гумилев 35. Леонид Страховский о Гумилеве.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 ни кипариса, ни бассейна. И снова властвует Богдад, И снова странствует Синдбад, Вступает с демонами в ссору, И от египетской земли Опять уходят корабли в Великолепную бассору. Купцам и прибыль, и почет, Но нет, не прибыль их влечет В ногих степях над бездной водной. О тайна-тайн, о птица рог! Не твой ли дальний островок Им был звездою путеводной? Ты уводила моряков В пещеры джинов и волков, хранящих древнюю обиду, И на висячие мосты Сквозь темно красные кусты На пир Гаруну аль-Рашиду. И я когда-то был твоим, Я плыл, покорный пилигрим, За жизнью благостной и мирной, Чтоб повстречал меня Гусейн в садах, где розы и бассейн, На берегу за старой Смирной. Когда же? Боже, как чисты И как мучительны мечты! Ну, что же, раньте сердце, раньте, Я тело в кресло уроню, Я свет руками заслоню И буду плакать о Леванте. 1910 -й.